<свист> то, что вы ждали. Давай, Давайте мы вам дадим продукты. Что... Вам, вам же надо. Главное, чтобы вы за русский мир а держите. Году, за надо. Путина. Да, да, да, держите. Вам держите, надо. Держите, держите, держите, <свист> держите. Держите. <Покушайте>. Получите, давайте, давайте, <свист> кушайте. Давайте, держите, без покида. Слава Украине. Береги, береги. На тот склад, который мои родители убили, а вы нашли. На тот склад, который мои родители убили, а вы нашли. Съемка обрывается, и как-то за стариков неспокойно. Красный флаг, под ним был сокрушен нацизм. Значит, ясно, кого ждали и как им жилось под той украинской властью. Что они вдвоем против военнослужащих ВСУ, вооруженных до зубов, и к тому же, похоже, без стыда и совести, глумиться над стариками, которым несколько лишних шагов со двора сделать, целая история. Но финал ее, когда старушка отказывается брать пакет с едой из рук человека, человек, наверное, не совсем применимо, вставшего ногами на советское знамя.